Со всеми прочь в пожизненном балете я, И все плотнее времени смыкается кольцо. Двадцатый век мне выделил мое десятилетие, А у десятилетия всегда свое лицо, Всегда свое лицо. Отражение в зеркале, смотрю почти панически, Но в памяти слабеющей покоятся светлы, Мои шестидесятые, где свет в политихническом, мои шестидесятые, где буйствуют битлы, где буйствуют битлы, В этих лет растаявших. Стою, как у подножия горы, Где ветры вечности Секут нас и косят на шестьдесят. Все радости на том подножии множият, А все напасти горесть Делю на шестьдесят, Делю на шестьдесят. Увы, мы стали лысы, Седы и усаты, но мы не раз оглянемся, устав и постарев, на те, неповторимые, на те шестидесятые, где юность наша замерла, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре, как мошка в янтаре. Здравствуйте! В эфире программа «Споемте, друзья» в студии Татьяны Висбор и мои сегодняшние гости Вадим Егоров и Веста Солянина. Веста замечательный исполнитель, а про Вадима я хочу сказать отдельно. <как> не, минуточку, я минуточку, не, не надо так пугаться, <свят> <свят> да, Вадим Владимирович, не надо так пугаться. Дело в том, что эту историю знаешь, я хочу ее рассказать телезрителям. Когда-то, 150 лет тому назад... 120. 120, <свят> 120 да, если быть точным... Вадик рассказывал историю о том, как он в детстве еще школьникам, услышал по радио юность песню моей мамы Ады Якушевой «Синие сугробы». Да? Песня, по-моему, называлась. Вот. И после этого вот фраза была такая замечательная, у меня даже на пленке осталось. Я, говорит, услышал эту песню и умер. Вот говорит, такая была замечательная Я фраза. Я умер примерно на месяц. Я, конечно, не запомнил слов, но, но мелодия крутилась у меня как пластинка. И вот она меня, наверное, и погрузила тогда, эта песня, эта пластинка, вот в некую жизнь в этом жанре. Хотя я еще ничего не написал, но я уже стал в нем жить и его обожать. А я Вадику рассказала другую историю, что вот э, такая произошла страшная месть. Это называется «Шли годы». Помнишь, как вот титров, значит, на этом угу. «Шли годы». В результате когда-то я услышала в третьем классе, мне было 10 лет, песню Вадима Егорова «Дожди». И вот на, этом, на, на этой песне скончалась я. Потому что ничего более прекрасного, несмотря на то, что у меня уже были, так сказать, мои родители, которые писали, но они не, до, они не достигли, понимаешь, юного сердца своим творчеством. А вот песня Вадима Егорова «Дожди» совершенно меня доконала. И причем до такой степени, что я впервые тогда взяла гитару и даже училась играть на семиструнной гитаре, а не на шестиструнной. то что у меня мама могла, которая была близко, это было в пионерском лагере, она там рядом снимала дачу, там жила, и она могла показать а а так как мама играла на семиструнке, то я дожди впервые играл на семиструнной гитаре. С тех пор вот как-то, так сказать, стала приобщаться к этому жанру, понимаешь. Потом с удивлением узнал, что, оказывается, у меня и родители пишут. Но это, это всегда так бывает. Это нет пророк в своем отечестве. Я очень рада, что ты сегодня гостем нашей программы. Спасибо, Танечка. Я тоже очень рад. И э, вопрос такой перед тем, как Веста споет. Вот все знают, да, это как бы аксиома, что для каждого автора... Своя песня – это свой ребенок, уже большой или маленький, или козистый, там как угодно бывает, но автор всегда относится к своему произведению, mm -hmm. как к, к ребеночку. И вот когда ты отдаешь своего ребеночка, причем это бывает, знаешь, как цыгане, вот они забрали mm -hmm. и понесли mm -hmm. куда-то там в степь, понимаешь? И он становится уже как бы не твоим, с одной стороны, а с другой стороны, это твое детище. Вот как ты относишься к исполнению своих произведений? В, в основном, когда я слышу свои песню о чужом исполнении, этот ребеночек становится не своим, потому что я от него сразу отказываюсь. Так плохо бывает? у автора есть противная привычка все соразмерять с собой любимым. Это не значит, что ты поешь оптимально, отнюдь не оптимально. Но когда слушаешь, вот кажется, вот не так. А не так, потому что он, человек поет не так, как ты. Это, это неправильно, но вот. И в редчайших случаях я слышу свои песню в чужом исполнении и понимаю, что, что мне как раз тут уже делать нечего. И петь эту песню мне больше не следует, потому что она спета так, что мне до этого не дотянуться. Вот, кстати, вот это случилось у меня... Когда я впервые услышал свою песню Патриарши пруды», которую я, честно говоря, у меня песен где-то 20, которые я активно люблю из того, что я написал. Вот это из тех песен. Поэтому я крайне ревниво отношусь к их исполнению. Вот я услышал песню «Патриаршие пруды» в исполнении Веста Соляниной, и с тех пор я ее практически не пою. Очень замечательно. Да. замечательно. Так, а мы ждем, когда мы Да, песня. Но ну, вот, понимаете, я хочу поделиться с вами, с тобой, Танечка, с вами, Вадим Владимирович, таким вот волшебством, которое сейчас пришло мне в голову. Когда мне было 14 лет, мне в руки попала пластинка, где были нарисованы Синие горы. На, на этой пластинке было написано имя Юрий Визбор. Я спрашиваю тех, кто эту пластинку мне принес, а что это, кто это, что это за жанр, что за песня тут звучат. И мне ничто не смогло убедить, я не могла понять, что это такое, это эстрада или это что это, на уровне 14-летнего человека. И вот сидит передо мной дочь Юрия Висбора. А первая песня, которая прозвучала в исполнении меня с гитарой на сцене, была песня «Дожди» Вадима Владимирова. Вадима Егорова. Вот представляете, вот такое волшебство случилось. Слушай, у нас какой-то треугольник. Мы можем выступать уже с парным конференцем yeah. таким, да? Вот рассказываете. No, как в том... как Нет, это правда абсолютно. Это было именно так. Вот сознание, объяснение жанра этого волшебного бардовской поэтической песни пришло вот с этим материальным, с этим материальным чувством картона карти и, и прослушивания этой пластинки. Я сразу все поняла про этот жанр. Все. Остальное уже ну, стало каким-то добавлением. То же самое, что у меня. И я сходу, потому так хочется сходу продлить этот разговор. Я не могу не рассказать случай. вот ты сказал, как ты познакомилась с именем Визбор. Сейчас я скажу, как я познакомилась, это смешная история. Подожди, ты не смейся. Итак, я пацан, ну как пацан, я в девятом классе, меня приводят в компанию институтскую, в какую-то. Я чувствую себя просто счастливым, что я в такую компании. Я опаздываю, прихожу и вижу, там, вхожу в квартиру, свечки горят, полумрак, кто-то на полу сидит. И магнитофон, это же было тогда, это редкость была, это год 62. -й. И слушает кто-то поет, кто-то поет, мне незнаком этот голос, такой с сепловатый. Я сажусь тихо, и спустя где-то полминуты, чтобы не чувствовать себя полным идиотом, я у соседки спрашиваю, скажите, э э э э это кто? Она мне так как бы отмахивается: говорит, это Визбор." А я, э, как бы желаю э, не ударить в грязь лицом, я говорю, да я понимаю, что Висбор, автор-то кто? Вот так я познакомился с Висбором. Ну, ладно. Заговорились. Патриархи пруды. Конечно же, я считаю эту песню одну из лучших песен на Москве. И не могу не сказать двух слов об авторе, потому что... Да вот он автор. Если бы не, не Егорова, нем ничего. Если бы замечательно Вадим Угоров сейчас здесь не сидел в этой студии, мы с тобой бы разговаривали вдвоем, я сказала бы эти слова тоже. Я считаю, что нам несказанно везет на сегодняшний день, на сегодняшний миг, что мы можем оказаться по своему собственному желанию прийти вот своими ножками на концерт Никитина, Городницкого, Кима, Егорова, это реально, это можно сделать сейчас, в наше время. Это, в общем-то, великое счастье, потому что спешите, такую спешите. данность очень Пока это трудно переоценить. Я, конечно, считаю Вадима Егорова Моцартом нашего авторского жанра. Запрети, исполните и совершенно... говорить. Запрети, а то мы скромные такие, правильно? Так. Песня Вадима Егорова Патриарши пруды», которую, повторяю, я считаю, одну из лучших песен о Москве. Триаршие пруды, утки около воды, замерли. Ветер песенку поет, уткам грезится полет за море. Уткам скоро улетать здесь так холодно и так голодно. Над прудами тает день, тает тень, витает тень. Фонда. К патриаршему пруду на скамеечку приду, к бабушкам. Ни русалок, ни наят, лишь на ноябрь рядышком. В свете меркнущего дня вдруг окутает меня С воды бывший козий слободы, контуры, контуры. И уже я не живу, и как будто наяву снится мне, что летя в желанный ад Маргарита кружит лад Сивцевы. Хвост поднявший, словно меч Бегемот толкает речь тронную И прогнулась у стены Под пятою сатаны бронная От подобнейших чудес Может, кто бы и полез на стену Для меня же благодать да вот только не видать мастера в той долине теневой, Да прибуду для него зоркою. Патриарши пруды, как награда за труды, горькие, горькие. Вечер, отходя ко сну, Красный по небу мознул, Оградят ли от беды Патриарши пруды нас с тобой? От царапов, как иглой, что-то на сердце легло, Камушкам, Доли вспомнил про дела. То ли масло пролила? Анушка. Анушка. Анушка. Веста, а ты на каком фестивале ее пела, когда в жюри сидел Егоров? — На этом фестивале, который... — ну, На этом? — На каком этом? — Нет, ты, ты, ты ее пела уже, по-моему, на... Ну, на там, на концерте. — Нет, а на, когда... — конкурсе ты думаешь, а, что я это, Эту песню я не пела в жюри, на котором сидел Егоров, потому что я думаю, что это было неправильно. Но на гитаре Грушинского фестиваля 33 который был вот летом 2007-го года, да? — -го года. года года Вот я там пела эту песню. — и вот так оттуда я услышал, понял, что и мне ее больше пить не надо. Вадик, а вот смотри, раньше, когда ездили по, по заграницам, да, вот впервые, когда все это открылось, там занавес, не занавес угу. уже, я забыла, как это было, 90-е годы, конец 80-х, возможно, да, я не знаю, когда ты первый раз попал я, за границу. Я один из первых был, я в 88-м году оказался впервые в Штатах, до меня там был только, по-моему, Акуджава и Высоцкий. Поэтому ну, это воспринималось как. Вот как, -то... как, как э, тогда принимали, как принимают сейчас. <ас Respondstri growth> То есть я понимаю, я, я в принципе понимаю, как тогда понимали. То есть, это что-то такое, ]Sí. русские пошли, на, приехали. Глазах, да. Да. Сейчас немножко по-другому. Все равно очень тепло и хорошо, но той как бы первозданности восприятия э, он, он, он, он, он, он, он, он нас как чудо, не нас лично как чудо, а нашего приезда как чудо оно, конечно, исчезло. <свят> очень за эти 15 лет, больше, за 17 лет. Все съездили, все выступили. И аудитория там, она уже так не, не реагирует, конечно, на э, эти песни, но аудитория замечательная. И э, я... Нет, ну скажи, вот она молодеет? Или все-таки ну, это... Нет, те, кто, кто ровесники, те, те не молодеют. Но в, в зале очень много людей... Из предыдущего поколения, скажем, тем, кому за 40. И весьма много, достаточно много тех, кому ну, 30. То есть это люди, которые уже уж родились и варились в другой э музыкальной субкультуре. Я имею в виду про эстраду, про, не знаю, там, про тяжелый рок, что там было, я плохо разбираюсь. И тем не менее, э этот жанр, он пустил ростки во многих из из, из молодых людей. Ну хорошо, вот смотри, да, гастрольные страны это Израиль, Германия, это там просто сильная такая <как> сильная аудитория какая-то такая жаждущая страна Америка, естественно, да. Угу. А вот ну Канада еще. А я знаю, что у тебя была какая-то экзотическая страна, ну, и даже, возможно, была... не одна. Я вообще я могу претендовать на запись в книге Гиннесса, потому что я, по-моему, единственный из Бардов, кто Трижды уже был с выступлениями в Австралии. До Австралии до, до добраться, ой, как тяжко, даже по пути, просто 22 часа, по-моему, в самолете. Тем не менее, вот уже был там три раза, там замечательная аудитория. Но она, конечно, такая, как в Штатах. Я знаю, что в Австралии живет где-то тысяч под 50, наверное, людей русских. Они не все в, в, в Сидне и Мельбурне. И поэтому я там и выступаю. А что ты там пил? Вот Чем ты а, ну, покорял я... вот этот континент? Во-первых, я э, его пок... Пок... не покорял, а как-то притягивал, привлекал к себе всем тем, чем я пытаюсь это сделать в других странах. Этой песни написана в 60-е, 70-е, 80-е, но и, и новые тоже. Давай, пой. Простите, а что петь? А давай что-нибудь старенькое. Давай, сейчас старенькое. Ну, что, давай сейчас пою старенькое, а потом прощу что-то новенькое. Ой, прекрасно. А? Угу. <клышко> Я вас люблю, мои дожди. Мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно. Я вас люблю, мои дожди. А листья ластятся к стволам, А тротуары словно зеркало. И я плыву по зеркалам, В которых отражаться некуда. Где, как сутулые моржи, Машины фыркают моторами, где вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари М -м -м, придут ширенгою заляпанный его огненный парик стирает ливневыми Лапами. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посели. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо. Я сейчас пел эту песню и думал, боже мой, я же писал тогда, когда вот то, что сейчас тут на этой, в этой суде как реквизиты присутствуют, mm -hmm, это была часть моей жизни. У меня был фото, фотоаппарат смена, у меня дома стояла радиола Регонда и пластинка Акуджава, я ее с боем где-то достал, она у меня крутилась на этой регонде. Ты зубы-то не заговаривай, ну, Вадим. Правда. Дело в том, что песня, я хочу сказать э, телезрителям, страшная <laughs> про эту песню. Так. Песня а -а -а. Это имеет совершенно кармическое, какое-то магическое и мистическое а, значение. Кармонально. В любой, да, в любой жизни, <laughs> любого города, страны. Любого фестиваля. Любого фестиваля особенно. Дело я в том, знаю. что где бы только эта песня не прозвучала, как мы знаем по опыту, а, значит, тут же начинаются э, всякие э, дожди. Или, Вадим Владимирович, сгоняют... Сестра, да. да, нет, но дело в том, что пытались ему закрывать рот, он всячески... Потом он шантажировал всех но и говорил, я сейчас «Дожди» спою. <свят> История Все пугали. Нет, ну но это абсолютная всячески. правда. Конечно. Допустим, в прошлом году, когда э, не усмотрели за Вадим Владимировичем чем он спел «Дожди», начался смерч в, на Куликовом поле, если Все помните. Было. Замечательно там поскидывала палатки и вообще чуть не унесло жюри. Спасибо, есть у меня одна песня... — Про торнадо. — Не надо, ну, нет, ну, нет, ну, только ну, нет, ну, не сегодня. Но все равно, ты знаешь, это все равно благотворно для Москвы, очиститься конечно, сейчас все-таки. Замечательный город. Есть еще вот, ряд таких же песен. Я когда эту историю рассказала тоже нашему известному автору Толе Кирееву, который сказал, да, Вадика, ладно, там дожди только, пройдут себе дожди, а вот я как спою, подари мне рассвет, так рассвет вообще не наступает. Это уже страшно. Слушай, а скажи, у тебя есть какие-нибудь еще вот мистические песни, которые влияют там, допустим, я не знаю, на ту же погоду или на состояние души? Я состояние сейчас... души есть. Я тебе скажу, что вот, например, на прошлой программе Вероника Долина, она даже не посетовала, а я ее спросил об этом, она мне честно сказала, что некоторые строчки она даже переписывала или удаляла из стихов, потому что они негативным образом отражались на реальной жизни. У меня есть одна песня, которую, если я пою ее в компании на берегу, какого то ни было водоема. «Река», «Озеро», «Река-море», то я допиваю эту песню, но уже слушателей нет, а есть просто творог их одежд, а сами они уже бегут к водоему в соответствующем виде. Есть такая песня. Давай, знаю песню. Я надеюсь, когда сейчас я буду допивать, вы еще будете здесь, Нет, ну мы здесь пока, да. Купались, не гляже, я и девочка-богиня, светлячок психологиня, все познавшая уже. Мы купались, не гляжи. Это маленькая фея, я и Саша Ерофеев, два такие корифея, как львиный пьяжи, а мы купались. А не гляже, падал звездочка якура, Две бутылочки какура Стыли в нашем багаже. А мы купались, не гляже. И просвечивая еле, В темноте едва белели, Два пятна на каждом теле. Именовые мы же. О, о, о, а мы купались, не гляже. Было море под луною Словно стеклышко цветной На вселенском витраже И как будто в мираже Плыл над нами полок млечный Были мы шуманы, беспечно, Чуть пьяны, а значит и вечно И купались же, а, -а, -а, а годы скачут, как дрожжей по дубовому паркету Их из божьего пакета Столько выпало уже На последнем вираже Станем толстым и ученым Поменем тогда, о чем мы Да о том, как в море черном Мы купались не неглиже вы еще здесь? Ну, слава. Веста, Алушта сразу вспоминается, правда? Ведь скажи. У нас замечательно есть один фестиваль, фестиваль. в ближнем фестиваль. зарубежье. Да, вот, А я хочу, чтобы ты сейчас спела, Вадима Егорова, раз да. уж так. И, а в Алуште мы песню. еще споем. Обязательно будем купаться, как вот у тебя. Знаешь, в народе говорят, вы не гляжи. Да. А мне даже пришла просто записка. Спойте вашу песню. Мы купались в и отдельно с большой буквы не, не гляжи. А я тебе не ну, рассказывала. Как озеро там... Отцу, отцу пришла записка на концерте. Спойте, пожалуйста, песню. На пальторос вумчур. Песня есть на пальторос вумчур? Я знаю. А записка можно сказать бесконечно. Да, кстати, это замечательно. Одна из последних записок у меня была такая. Вадим, скажите, ваши дети похожи на вас или на кого-либо из других бардов? Что ответил Владимир Вадим Я не стал отвечать. Я стал к ним очень внимательно... По записки ни слова. Я тоже Всё. пару вспомнила, потом вес там можно, можно тебя попросить. Песня, которая называется Прощание с Рейдингом. Ее написал Вадим Егоров, но вот так получилось, что сегодня <как> мне с удовольствием слышали. Если ты говорит официально, что хочется спросить: а кто это, да? А -а -а. а, Вообще-то, наверное, у каждого человека. Вот эта песня написана. О городе Рейдинге, в городе Рейдинге, которые существуют на карте. В Англии. Да. И Вадим Владимирович расскажет, что это Если история, это все, история не буду рассказывать, знает. она длинная, но если, это... вот если этот эфир, он действительно сейчас его смотрят в, в других странах, то, наверное, люди в этой песне услышат некие отголоски, может быть, своих каких-то мыслей. А в рейдинге снег Он валит, как наш, и тает, как наш В апрельской воде, а в рейдинге смех И свадебный марш, и траурный марш Как, впрочем, везде, а в рейдинге свет Витрин и реклам, я вот светит ум, Как будто в огне, а в рейдинге свет Ничей чей-нибудь мой, как Рейдинга, след отныне во мне. Ах, зачем земля вся поделена нами? Ведь ее Господь не делил для нас вовсе, Но у каждого из нас есть свое знамя. И свои леса, и в лесах своя осень Под Москвой же яблони в цвету белом В Рейдинге горят розовым огнем вишни Как же ты, Господь, так все хорошо сделал Как же у тебя нескладно так вышло Мы в Рединский паб На пинту пивка, на джин на бокал Заглянем с тобой, и время как трава. Отъедет от нас и нас вознесет На шар голубой, он как дирижабль Парит в темноте, да разные мы Но схожи в одном нам вместе лежать В английской земле или в русской земле Но в шаре земном Ах, зачем земля вся поделена нами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 Свое отшумит, закончит полет и канет во тьму, и будет как тень. Уальдовский дух всю ночь на пролет тревожит тюрьму, и будете вы. Игрушки дома стоять под луной, года и года я завтра увы вам ручкой махну.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 Раз уж мы пошли по городам и весим, а вот а ты был после своего рождения в 7 мая 47 -го года городе? в Иберсвальде? Да. Вот даже сейчас мы были в, в, в Германии. Как-то вообще не, не заносила ни не, не разу. Не, не заносило. А сколько тебе было, когда вы оттуда уехали? Или просто это. Года полтора. Насколько я понимаю, твой отец же был, да, военный? Да, но ты знаешь одну такую забавную Нет. историю пересечение Вот как бывает странно? Я в жизни никогда не встречался с Высоцким. Вообще, я даже не был ни на одном спектакле mm -hmm. с его участием. Значит, я родился 7 мая, вот, кстати, скоро мне стукает аж 60. Ну, я не девушка, я могу признаться. Ну, да. Но дело не в этом. А дело в том, что, повторяю, 7 мая 47 -го года. В это же время, да, в городе Эберсвальде, где служил мой отец, он преподавал. Он учитель русского языка, предавал в гарнизонной школе. Как теперь известно, в это же время у боевого офицера этого же гарнизона с Семена Высоцкого гостил сын, он не гостил, он долго гостил, он приехал на несколько месяцев и учился, естественно, эти месяцы в школе, чтобы не пропадало время. Значит, ему русский язык и, и, и литература, и чтение, чтобы преподавал мой отец. Я потом я разговаривал и с отцом Высоцкого, и с мамой, и они просто мне сказали, что да, вот в это время конкретно... То есть я, я лежал с пустышкой, не знаю, в то время они были пустышки. Да, наверное. Вот, а девятилетний или восьмилетний Высоцкий в это время учился у моего отца. Скажи, забавно. Uh -huh. Ты обещал, кстати, прочитать стихотворение. И ни одно, Давай так сейчас как-то все, все так серьезно пошло у нас. Давай мы возьмем и, и, и похахнем немножко Прекрасно. в стишках. Стишки у меня. <свеч>, в основном я пишу стихи лирические, серьезные, со слезой, без слезы, неважно. Но в, тут меня вдруг несколько лет назад сподобило чуть ли не в одночасье написать такой большой цикл э, миниатюр про ж, животных, про насекомых. Вот это, кстати, плохо меня ли, удивило хорошо. вдруг. А меня как удивило. <свеч> <свеч> Все началось <свеч> с того, что я э, утром в, в ванной увидел на стене нечто, не дома. Это было в Доме творчества. Увидел я нечто, что и побудило меня мгновенно написать вот, первую из этих миниатюр. Зв звучит она так. Вот плетется таракан. Сразу видно старикан. Дам я деду убежать. Старость надо уважать. Вот. И э, в этот же день я написал еще аж 13 таких. Уже не, не было повода, ни, ни тараканов не было, ни... Но дальше я стал писать такие вот штучки из головы. Это тараканы в мозгу. Это тараканы в мозгу. Совершенно точно. Ну, вот что я там написал еще, скажем так. Увидавший муху в чае, вылью чай и опечалюсь. За загрущу, по щеке слезу пущу. Кто-то, видя, как мне тяжко, сразу даст другую чашку. Этот кто-то глуп, как палка. чай хрен с ним. Муху жал. Этот более длинное. А есть и коротенький, еще, еще, еще парочку. Смотрит в воду обезьяну. В отражении нет изъяна, прелесть. Лишь один изъян. Морда. Какой обезьян? И еще одно, и очень. Я люблю читать, я всегда вижу в зале, кто, кто семейный. Вот кто я кто хотел кто тебя нет. попросить, я, я помню, помню какое-то вот, произвел, произвело на моего мужа. Когда да. я вижу у мужчин в глазах такое вдруг вспыхнувшее выражение такой глубинной тоски, я понимаю, что это женатик. Звучит это так. Говорит ужихе уж, муж тебе или не муж? Говорит ужу ужиха, если муж, то докажи-ка фейерверком фраз и поз. Уж подумал и уполз. Не надо много требовать. Не надо. Mm -hmm. Вот, ну все, я останавливаюсь, потому что я могу эти четверосишие и восьмистишие их читать. А? Уречки. Да. У речки на травке. хорошо. У речки на травке. Сижу как в артерии. Комарик кемарит на сонной артерии. Позавтракал вкусно, натрескался плотно. Сейчас я его, паразита, прихлопну. А, впрочем, лети, кровосос и зануда. Я тоже когда-нибудь завтракать буду. И, может быть, нечто заоблачно высшее. Вот так же мозги мне надумает вышибить. Но, вспомнив того комара не поседу, меня пощадит и прихлопнет соседа. Такое вот мягкое и доброе такое... Давай на контрасте, что-нибудь из недавних. Из, из недавних. Да. Это романс, жестокий романс. <сёк> Я, у меня их так много, знаешь, у меня даже есть один диск, вот, помню, ни у кого из бардов нет диска, сп, вот, сплошь состоящую с песен о любви. У меня есть, он даже так называется "Диалектика любви". Но этот роман не вошел, поскольку он написан недавно. с тобой обречены на разлук, наши дни омрачены этой мукой. Как пронзительно она беспощадна, мы с тобой обречены на прощание. Наши дни омрачены этой мукой, мы с тобой обречены на разлуку. Ты в меня облачена, как в одежду Ты со мной обречена на надежду Мы с тобой, как двоенца шизанутых И несутся месяца, как минуты Но они омрачены этой мукой мы с тобой обречены на разуку. Это знает не любой обрученный, Что такое на любовь обреченность. Мы кольцом обручены, но садовым. Мы с тобой обречены жить в садомах. Мы помечены судьбой этой меды. Но счастливей нас с тобой в мире нету. Слушай, а вот все жестокие романсы вроде... Стих сам позитивный, великолепный, позитивный вот с таким счастливым с тобой в мире нет. А мелодия печальная. И от ну, этого нет, остается просто... после вкусия такое очень Тут неуютное. Не... Да, нет, мелодия не может быть другой, потому что стиш, как раз, он очень. Если бы не последние две строчки, это было бы сплошной бы мрак, понимаешь? Жутко, Нет, не пишешь, текст. стихи, не пишешь такие, которые все заканчиваются сразу. Но в конце как, в конце я хорошо написал. Вот. Так, я теперь хочу, чтобы Веста спела, а знаете, что у меня вопрос один есть, я давно об этом думаю, почему барды, по идее, хорошие барды, будь то исполнители, будь то авторы, занимаются серьезной наукой, это можно если вот так вот вспомнить Дулова, Никитиных Городницкого я просто не говорю, да, ты у нас кандидат психологических наук, Веста у нас тоже какой-то наукой занималась. Ты, ты сейчас расскажешь, ладно, вот это же ученый совет, вот есть какие-то варианты? Да, я скажу, или за, это за всю Одессу я тебе скажу, я пошел в науку, не потому что я себя чувствовал Эйнштейном, да, или там кем-то, ну, кем угодно. Просто потому, что я понимал, я же совсем мальчишка еще был. Я понимал, что песня, вообще я песни никогда не думал тогда, как о хлебе, о а насущном. Чудо было, я писал песни, я пел людям, им это нравилось, но надо же было жить. А наука в то время была как бы хорошим э и хлебным, и, э и чистым. И вообще неплохим в занятием, вполне престижным. Вот. Поэтому я, я еще в институте увлекся психологией. И как тут вот пошел по этой линии, но когда уже я вдруг не я а в жизни судьба меня вынесли с этой гитарой на подмостки и я понял, что я могу и любить это дело и, и, и, и как бы и заниматься им профессионально, то я ушел из института, хотя я проработал в нем 25 лет, представляешь стажки, я там все там было и кандидатскую защитил и за флабом стал. Пошел просто... с легкой душой. На, на некоторых фестивалях можно скорее кафедру собирать, а не жюри. Вот я жюри не... фестиваля не... сидят сплошные академики, профессора, я Сухарева еще забыла. На масы, да, вдруг? Вес, Просто мой папа приехал на Запорожце в деканат музыкального училища Нижегородского, где я училась по классу скрипки на первом курсе, и сказал: Я забираю свою дочь отсюда, пора заканчивать со всеми. Музыкальными забавами, да. Ликанье, а он, поскольку был научный вон. сотрудник, и он считал, что хлеб ему только так и достается, а не как по-другому, то он, вынув меня туда, в общем-то, вразумил. И я наверное, наверное, не жалею о том, что 12 лет проработал в институте, а потому что нужно походить. Я закончила институт связи, Ленинградский институт связи, и Работал в Институте ядерной физики, 12 Но хочу сказать, что нужно походить по краю, чтобы. Это где? Влюбившись в точность, точно влюбиться в лирику, секрет. Нет, дело в том, что я, когда вот когда мы с тобой знакомились, я поняла, что человек, назвавший, родители, назвавшие дочку именем Веста, богиня огня и плодородия, что огня и домашнего очага, да, то есть это абсолютно должен быть какой-то такой вот ученый, возможно, с именем, понимаешь, или хотя бы те, которые верят в науку, потому что вот такие приходят. Но, но, но папа, я просто я, я, я знаю, скажет она об этом или нет, но папа пошел же дальше. Потому что веста она не единственная, она, она, она, у, у нее есть близняшка. Он не то, что пошел дальше, он ступ, ступнул единожды. Да, ступнул, он... но он, как он назвал? Он, он назвал их так: она веста а вторая страя — это аста. — Но зато, ты знаешь, зато, я тебе хочу сказать... — Как запоминается Да, имена, между прочим, конечно. не забудешь никогда. — Ну, была бы Наташа там... — Хочется верить, что не только им запомнится, но и то, что человек делает на этой земле, и поэтому все пробуешь, вот. и... и вот, вот и и, и, и, и, и а вы знаете, у вас и. есть еще одно пересечение. Вот она, да, по, по классу скрипки училась в училище, а ты закончил музыкальную школу по, Тоже по, по скрипке. Так что... Слушай, а вот если тебе сейчас скрипку дать, по идее, как а ну, это было? Это было сейчас, сейчас в... в Германии. Мы оказались было. в одной семье, где mm -hmm. дочка на скрипке... К небу несчастью оказалось он... два инструмента. На одном играла я, а на другом мы поставили его. Думали, что Баха играть. Как? А я потом взял из скрипочек... И корявыми, зловатыми пальцами я смог сыграть три Поскольку ты не... даже <свят> <зловатые> ручки. Даже. <свят> да, ну классик попросили. Так мама. что нет, все, я все. уже мертвый, как музыкант, скрипач. Вест, какая-то шикарная песня была. Просто мы, боюсь, все время за за заговариваемся мы. Вот была какая-то шикарная песня. <свят> Кстати, ее написал почему-то не Вадим Егоров, насколько я помню. Но она по качеству <свят> вот, точно так же ударила с мурашки. Мурашки с яблока пробежали по телу, когда я услышала ее на Воронежском фестивале. Тоже совершенно случайно, как в общем-то все, что а -а -а. происходит в этом жанре, все случайно приходит. Я думаю, что и автор э, тем же самым отличается. Он не знает, почему и откуда в берутся такие сочетания, э, пронизывающие слово и звука. В данном случае эта песня, которую я услышала, я, конечно же, и нашла. Эту песню сочинила Елена Гурфинкель, замечательная девушка, с которой мы познакомиться, в общем не смогли, но разговаривали по телефону. А -а -а. Она вот имеет и такой дар. Мне хотелось бы спеть песню, которую... Знаете, можно? Ты да. сейчас Весов споет, а я прямо потом, без остановки я прощу одно стихотворение. Прекрасно. Потому что я, я mm -hmm, знаю хорошо. эту песню, мне кажется, они могут mm -hmm. одно вытекать из другого. Ну, не, не подумайте, что можно петь только о грустном. Это, в общем-то, может быть, даже не самая грустная песня. Не ждала, не берегла Времени, а насущным не пеклась хлебе, а потом я обрела зрение и увидела тебя в небе. Я не знаю, кем ты был, рад столетии и в каком ранге но меня свои Любовь, прочерк И что многие тебя ждали Я об этом наперед знала Но надежды прорастал в стебель В сновидениях мне тебя мало я хочу с тобой летать в небе Не за тем, чтобы в других зависть Не за тем, чтобы графу любит А потом к нам прилетел аист И мы зажили как все люди. А потом к нам прилетел, аисты мы зажили, так все. Путешествуя по долам и весим. Ну, в необузданном влечении встречном, Путешествуя по и весем, Я хотел бы провести с тобой вечность. Ну, не вечность, но ну, хотя бы лет десять. Десять лет. Да кто же их даст мне? Безнадежно выпадая в осадок, Не хочу в параличе или в астме. Доживать с тобою этот десяток. Над гитарную струной и рояльной Выдыхая вместе звуки и строки. Года два. Вот это будет реально. Года два вполне разумные сроки. Жаль, что время не щадит нас, а месяц. В горе, в радости, в удаче, в бедели. Ну, давай не расставаться хоть месяц. Месяц много, ну давай хоть неделю. Впрочем, что я о любви, как о смете? Лучше ляжем, и рассвет нас разбудит. А давай не расставаться до смерти. Ты согласна? А потом видно будет. Вадим, ты погубил мою программу. Просто после, этих стих... после этого стихотворения нужно встать и уйти, как минимум, понимаешь? Но... Я этого делать не буду, а я спрошу тебя, какая твоя любимая песня на сегодняшний момент? Я слышала, что э, когда-то в каком-то интервью ты говорил, что это не дожди, это не «Друзья уходят», и даже не «Облака», это песня «Романс». Да, она так называется «Южный романс». А скажи, она до сих пор является как бы, вот, то, то, то есть ты такой ей, так, такую ей планку как бы ставишь до сих пор? Mm. Раз уж мы, понимаешь, нам просто уже опускаться некуда <клышлен> <клышлен> и выше <клышлен> не поднимешь. По большому счету, да, да, да. У тебя ощущение, что гитара, кстати, какая-то походная, знаешь, она вот такая вот видавшая вид. Эта гитара. Ну что ж такое, просто какой-то. <клышлен> а ты настраивай и говори мне. Гитара эта, вот если сюда бы объектив заглянул, вот гитара замечательного мастера Владимира Перфилева. На его гитарах и, и играли Никитин, Мищуки, mm. даже у был на гитаре. Mm. Так что она просто уже, она со мной с 67 -го года. Понимаешь? У тебя нет никакой концертной там? или? Вот она концертная. Я надеюсь, что нас слышат сейчас мои многочисленные друзья в, в Израиле, где я выступал очень много раз. Я хочу спеть песню, которую вошла в мой последний диск, без названия. В день рождения в Ярушалайме Долгих лет на земле не желай мне А в грядущие годы, года Пожелай мне вернуться сюда по камням, по холмам, по отрогам В этот город, исхоженный Богом И по этому городу в вброд Дай добраться до явских ворот Где Давид, Мухаммед, Мишанина Где вершит карнавал Мишанина Предрассудков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 Желай мне, если нет меня в ярушалайме, чтобы свет его бел и высок, каждый день серебри мне весок, ибо в небе, на море, на суши, в те места, где оставил я душу, в те места, что оставил давно. Возвращаться не вечно до В день рождения в Ярушалайме, Долгих лет на земле не желай мне, А в грядущие годы года. Пожелай мне Привет, ребята. Слушай, привет, ребята. Скажи, вот можно уже не несколько, наверное, можно МП3 уже набрать бардовских песен о Иерусалиме, и не только, об Израиле, о разных городах. А почему это? Я ни разу не была, я в Израиле не была. И, а что такое, что такое сказочное, ну, кроме всего прочего, что мы уже, естественно, знаем, вот там происходит... Там, ты имеешь именно в именно в, в Иерусалиме? Да, или... да, ну, кроме религиозной... Ну, не скажешь, я человек не, не религиозный, и тем не менее, ну, вот представьте, если нерелигиозный человек приезжает в город, где он ощущает все присутствие, в общем-то, Бога. Не присутствие, а вот какую-то его растекшись по, по воздуху. Нет, да? меня когда-то потряс Юль Черсанч который да. не являясь не э, э, в общем, он себя считает русским э, корейцем, как корейцем, да, как да корейского да. происхождения, да, но тем не менее он, э, значит, живет. Танечка, в... на этот вопрос нельзя ответить, может только почувствовать. Вот ты, ты поезжай, ты вернешься, мы поговорим. Вадик, э, вот э, у нас телеканал «Ностальгия», я всегда гостей спрашиваю, что с этим словом ассоциируется в песенном творчестве. И я думаю, может быть, Веста тоже что-то приготовит на эту тему. Вот, Когда ты говоришь ностальгии, что бы ты спела? Я бы спела «Висборо». Не потому, что это именно слуху, а только потому, что он слуху. Вадик, а тогда ты возьми на себя бразды правления и спой что-то из своего творчества. Из ностальгического? Да, да, да. да, да. Mm. Вот то, что тебе в данный момент... Ты знаешь, это совершенно может быть песня, не, в которой не звучат эти слова, и которые вообще не тоскопа капо. родине. Где у нас Капо? Давай я попою. Это действительно будет ностальгическая песня, mm -hmm. потому что она... Ведь Ностальгия, понятие Включает в себя и материальное Скажем Ностальгия по каким-то предметам mm -hmm. Ну, по времени А время это вещь вполне материальная Но это еще ностальгия Самая, наверное, основная ностальгия Это ностальгия по людям С которыми ты по жизни шел И которых ты сейчас просто вспоминаешь Любишь, но уже не можешь с ними встретиться и поэтому вот я сейчас пою такую очень ностальгическую песню, старую. Я И... знаю, о чем. Наверное. И я думаю, что, что каждый из нас, наверное, сейчас сидящий здесь или сидящий по ту сторону экрана, наверное, вспомнит о ком-то о ком-то своем. Друзья уходят Как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь И мы смеемся с новыми друзьями О старых вспоминаем по ночам О старых вспоминаем по ночам А мы во сне зовем их, как в бреду Асфальты топчем, юны и упруги и на прощание стискиваем руки, И руки обещают нам приду, И руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву. А мы во сне так верим мы так верим, Но на его распахнутые двери, И горят траты тоже. Наяву. И боль утраты тоже Наяву. но не прервать связующую нить она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается. Друзья уходят, кем их заменить, друзья уходят, кем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 Это наши друзья тоже уходят, как-то невзначай. Я теперь и о вас, потому что программа наша подошла к концу. Я ужасно рада, что вы были гостями нашей студии. Веста, ты знаешь, у меня такое подозрение, что в следующий раз ты придешь сюда как автор. Вот. Какое-то вот у меня такое страшное о, прозрение меня на последней я. песне обуяло, правда. Я решила высказать, рада, что не ошиблась. Вадим, спасибо огромное. Я сейчас попрощаюсь. Можно, а, а, а я тогда приду мне снег, как исполнитель. Хорошо. Ее песен. Я прощаюсь, а ты готовься, потому что после того, как я попрощаюсь с телезрителями, ты еще споешь песню. Вот ту самую, о которой мы говорили в начале. Прощальную. Ну, которая будет завершать нашу сегодняшнюю передачу. А мне пора прощаться. С вами в студии были Вадим Егоров, Веста Солянина, Татьяна Висборг. Вспоминайте нас, а через неделю не забудьте включить телеканал «Ностальгия». И тогда мы обязательно споем вместе. Разлук выше всех печали В чудо огня Вино, которое почали Пусть дожидается меня в горниле будничных батальй в недолговечном свете дня друзья, которые остались пусть дожидаются меня пусть дожидаются меня приняв за чистую монету и обожай и клиня как женщина что лучше нет пусть дожидается меня и как вино Легко и грубо Вино, которое я люблю Меня дождавшиеся губы Я отыщу и пригублю Я тыщу и пригублю И полность суетой земною Тепло в душе моей звеня Стихи, не начатые мною Пусть дожидается меня И в пелене Снегов несметных, летящих на исходе дня. Закат мой черный, час мой смертный, Пусть дожидается меня, пусть дожидается. Разлука выше всех печалей, В чуду житейского огня. Вино, которое почали, пусть дожидается. Корнили будничных баталий В недолговечном свете дня Друзья, которые остались Пусть дожидаются меня Пусть дожидаются меня